Это блог про приключения и дух авантюризма. Испания танцует танцуют испанцы. Голубятня посреди Барселоны. Вот так и живем. Как настроение? Это сумасшествие. Как можно быть и думать, когда ты в таком раю находишься? Время. Леха. А где праздник, где веселье? Охренеть! Снайдс батая мнуть А Макс на красной бегает. Это лично, я об этом не хочу говорить. Чудеса происходят. Как тебе спанки вообще? Испанки? А -а -а -а. Вот так вот все разруливается. Пока мы не поняли, что все Бреслоны представляют. Петухи кричат. Доброе утро, Макс. Ты все проспал. Да. Два дня проспал, короче. А, блин, Бросили наш кампинг-клас, мы же не хотели за него платить. Далеко в но можно. заплатили уже. Ну, один раз больше. Да, если бы у нас были деньги, да. Мы решили сэкономить и.. Тут еще ближе к Барселоне есть такой пляж, на котором мало народу, и над пляжем находится вот, этот вот, вот это вот заведение, это какой-то бывший завод, станция какая-то. Это будет наш хостер. Заброшенный, да, и мы решили там поставить палатку в нем, мы не просто спать, и дальше. там музик, песчаный пляж хороший. Первое, куда мы пойдем, когда в отель заселимся, это вот туда. И это просто восьмое чудо света Слегка мы переборщили с этим заводом, да, на котором жить собирались. Там закрыто все. И там марокканцы бегают. Короче, там Террористы опасно. Там, да, да, опасно там вещи оставлять. Марокканцы и тараканы, но... Да, это ты, ты спишь, короче, если в спальном мешке на пляже могут даже ночью к тебе подползти, кошелек потихоньку выпишите. Как тебе испанки и что собой символизирует башня? Ну, вопрос. Идет в одну, в одну сторону. Да. Автобусы, как у нас в Гамбурге, Мерседес точно такие же. На самом деле, я вам хотел показать наш хостель. Вот такой многоэтажный. Отсюда вид такой прикольный. Да, круто здесь. Мне нравится. Здание такое, ну, такое современное. Да. Все на английском разговаривают, все тебя понимают. Вот она, красота, совершенство. Вынос мозга. Сколько ты готов пожертвовать вот вот? на достройку архитектурного гения Европы в Гауде? А, Макс? Это нечто. Столько деталек, столько человечков. Как будто из песка. Как будто песок сыпят мокрый. Такие. Вот тут более новая часть что материал более свежий идет стройка вовсю блин а там какая-то пастька будет пасть такая зубы что ли что это очень интересно очень интересно чертики святые ангелы обалдеть просто это с ума можно сколько труда сколько работы Елочка с голубями. Раньше люди реально могли, могли красиво строить. А сейчас а только сейчас. достраивают. А сейчас строят только ящики. Ты сейчас думаешь о том, чтобы вещи вынуть из стиральной машины, а мы в таком месте находимся? Блин, вообще не до этого. Да пускай там стоит, короче. Ну, ладно. Ты... Это как можно быть и думать, когда ты Нет. в таком Нет. районе находишься? А вот эта часть, э, с другой стороны, более современная. Тут такие фигурки уже. Вот такие вот более абстрактные. Рыцари, цветы. Оно как бы сочетается с тем стилем, Почти то же самое, только более какое-то квадратное, да, современное. Очень интересно. Вот видно, что прям некоторые части более новые и из другого материала. Вот там, видимо, песчаник идет, а, а вот эти вот колонны... И надпись это, по-моему, что-то типа мрамора. Какая-то очень позитивная готика. Класс. Он просто ждет терпеливо. И позирует. А я всегда говорю, Максу надо быть актером, а не инженером. Любители фруктов вкусно поесть найдут для себя удовольствие. Что тут -то только нету? Апельсины, бананы... Прикольно. Макс хавчик выбирает уже полчаса. Вегетарианец, короче, не может себе блюдо подобрать. Я тоже вот капризничаю, там, выбираю иногда, но Макс что-то сегодня вообще выбирает, выбирает. Yamaha R6 стоит, Хорошо, мотоцикл, мне он нравится. Жили как бродяги, а теперь живем как короли очень уставший идем по барселане хочется спать прям что там впереди будет а как ты думаешь ты подружились в с американцами вообще с американцем. Yeah, like, uh, like, Общаясь, а они как день-два день с тобой пообщаются I, like, uh, Они не привязываются дороги state, uh, ground... Ты mm -hmm. тоже архитектор Гауди Гауди, да? Да, с Гауди С чего? летим руками сам. Ну, так и было. Такая мозаика прикольная. Подводная такая. Видосик, видосик. В общем, забрались мы на холм. Отсюда такой вот классный вид на Барселону. Вон видно там саграда до фамилия. Тут, наверное, самое высокое здание. Еще не достроено. Вот такие деревья здесь. Я когда поднимался подумал, какие-то искусственные памятники стоят в стиле Гауди. Вот такой вот порт Барселона. Ну, такой Сильно компактный, кстати, с, <с, <с Товарищ. -то. Танцуют испанцы и не только испанцы, наверное. Ну вообще такое настроение такое очень миролюбивое, расслабленное, добро добродушное, доброжелательное, легкое. Ну, прикольно я от не любитель танцевать, мне это, смешно все, кажется, с этим потанцульки. Но вообще смотреть приятно, как бы, что люди знакомятся, так друг с другом развлекаются. А вот Макс, Макс тоже стоит и любуется, и никого не может пригласить. Не знаю, может, ему и не надо. Квартал, прилегающий к морю. Красота какая. Плитка, пальмы. Тут еще другая обзорная площадка. И отсюда вид на море через Барселону. Вообще кайф. А эта башня не предстоит меня удивлять. Каждый день. Ну такая очень э, великая и важная вещь, что она символизирует. Триумфальная арка сердца Барселоны. Люди гуляют. Колониальная архитектура Пальмы. Макс, бабушкина сумка, шлем от мопедика. Мыльные пузыри испанский огород посреди автобана. Тут кольцо такое с э, скоростной развязкой. И посреди него парк. классно сочетаются помидоры и пальмы. Вот он Испания. Макс уехал в настроении ехать денег мало В палатке просто так На пляже ночевать Стремно тоже Надо просто начать двигаться И выехать в другой город, в соседний Или куда-то за город И попробовать просто Просто попробовать начать И что-то получится И мир поможет Может встреча кого-то интересного Может местечко классное подвернется В парке Гауди гуляю Обалдеть чё тут настроено? Просто кайф Без комментариев. А тут на склоне с хорошим видом на Барселону собираются байкеры. Это какая-то сказка на горе. Вы только посмотрите. Да. Это кайф Это просто кайф Это просто что-то необыкновенное Ну, такого в России нет. До свидания, прекрасный парк аттракционов. Охренеть, попал я в самый эпицентр. Хотел к хостелю проехать. Что это? Это, наверное, Каталония опять независимости хочет. Или я не знаю, что они требуют. Вот. Теперь проехать не могу посмотрим чем это все закончится а тут как раз это сама в барселоне в следующие дни э, праздник намечается грация и они должны улицы украшать я думал сейчас проеду посмотрю эти маленькие улочки украшены ну вот их украсили вот так вот. Филистки, филистки. Нам отбой. Пошли феминистки своей дорогой.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 происходит у нас короче мы с максом покупали 10 поездок в барселоне вот и он меня уезжал короче три осталось мне вот и короче а мне нужно было 4 вот, чтобы сейчас до до вокзала добраться 4 нужно было по идее вот и как раз захожу в метро и ребят такие говорят тебе нужен билет у нас тут еще одна поездка вроде осталась. вот так что верьте в чудеса и они будут сбываться Habíamos terminado y que nunca